Друзья, мы в Худоярхане. Да. Наш местный, почти местный гид расскажет нам много интересных фактов. Да. Вот это билеты. Это билеты. Вот он просто человека пять тысяч часов. Ничего себе. Да. Да. Я не знаю, сколько это российские деньги, но перечитать новое. Да. Первый комнате, правда, вот экспозиция не освещенная. Светом софты какие-то поломки. Так во второй искусственное освещение. Можно потереть и получится у нас джин. Ну что ж, очень красиво. Да, Равшаники? А, интересненько. О, не нужна тебе. Спалом лик. Ну да ты Обратите внимание. Детский чапанчик и детский колотик. Mm. маленький Кичкина. Mm. Отличный протолод. Очень хорошо. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. А Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. Только по улице, да? Это дома, это а на улице. Да. То. Это одежду, которую женщина одевали именно дома. А это на улицу да. Красиво, а, это мангал. О! О! а да, Что, -то, что -то, Батарея. Здесь находятся различные которые так, здесь находятся различные комнаты, которые Пункты uh -huh. прислуги, повара а Место для курения место для курения скажем, да, там Различные моменты тоже uh -huh. То есть достаточно обширно получается Ну то есть можно здесь покурить Посетить Здесь у нас что? Это центральный как бы, основной двор вот. Здесь находится еще экспозиция вот, Пойдем туда а что написано сверху, читаешь? Написано, что каждый входящий должен радоваться.